Тот ничего не ответил, но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер. Братья посмотрели, окно как окно, облако, макушка топали, стена напротив. «Вы разве не видите?» — спросил Романтовский. Они, красные и серые, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми. «Ничего». И внезапно оба почувствовали, что-то не так. «Ой, не так». Обернулись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода.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 Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником. Между тем братья стали раздуваться, расти. Они заполнили всю комнату, весь дом, а затем выросли из него. По сравнению с ними тополек был уже не больше игрушечных деревец, таких валких, искрашенной ватой на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона со слюдяными окнами доходил братьям до колен. Огромные, побероносно пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами —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 Соседу, однако, они покоя не дали. Их просто бесило, что, невзирая на состоявшееся знакомство, человек оставался все таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстерегать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользяющие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал и, босиком подойдя к двери, из-под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал. Но Романтовский не отозвался.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 Через несколько дней вечером, улучив мгновение, он возвращался из уборной и не успел геркнуть к себе, братья столпились вокруг него. Их было только двое, но все-таки они ухитрились столпиться и пригласили его зайти к ним. «Есть певцо!» — сказал Густав, подмигнув. Он попытался было отказаться. «Ну, чего там, пойдем!» — крикнули братья, взяли его под мышки и повлекли. При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые... Нестерпимый соблазн, эх, бы сжать хорошенько до хруста. Эх, трудно сдержаться, но хотя бы ощупать на ходу. Так, легонько. — Больно, — сказал Романтовский. — Оставьте, прошу вас, я могу идти и один. Певцо, большеротая невеста, Густава, тяжелый дух. Романтовского попробовали напоить. Без воротничка с медной запонкой, под большим беззащитным кадыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами. Он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув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 Где-то впереди чуялось томительно-сладостное присутствие Романтовского. Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем понимала она, чего Густаву от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал со стуком обороненного ядра.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 Вдоль заборов ночной ветер гнал шелшащий мусор. Места пустые и темные. Слева над каналом щурились кое-где огоньки. Справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю черными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг. «Мать и сестра в деревне, — говорила Анна, — тихо и довольно уютно среди мягкой ночи. — Когда выйду замуж, может быть, съездим туда к ним. Моя сестра прошлым летом...» Романтовский вдруг обернулся.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 Отстатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал. Упасть значило бы тут же погибнуть. «Пускай убирается», — сказала Анна. Он повернулся и, держась за бок, пошел вперед вдоль темных шуршащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав, томясь, рычал. Это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок. Далеко впереди сквозил спасительный свет, там была освещенная улица,